можно ли вам быть неэффективным наверное вопрос очень простой подразумевает только однозначный ответ но я усилию свой вопрос можно ли вам отдать свою жизнь на воле обстоятельствам а если да то тогда кто-то или что-то будет управлять вашей жизнью быть эффективным это не вопрос можно или нет вы просто должны быть эффективным вот и все тут нет выбора в мире произошли глобальные изменения, вы это прекрасно знаете сейчас. И вы видите, что то, что когда-то работало, то сейчас может уже и не работать. И как вы видите, сейчас своих сотрудников их нет. Для вас инструмент это видеочат. Давайте введем правило номер 6. Начни с себя. Что это значит? Применяя этот процесс повышения личной эффективности к самому себе, вам необходимо демонстрировать постоянное усердие в его практическом воплощении и росту своей эффективности усердие это твердая готовность и большой труд особенно на первых порах это не быстродействующее лекарство потому что оно должно обеспечить устойчивое развитие в вашем поведении умение сказать нет для развития личной эффективности вам как руководителю в первую очередь необходимо построить защиту вашего времени. Это значит построение защиты от потенциального переключения. Что значит переключение? Допустим, вы работаете над какой-то конкретной задачей. Пишите отчет, и вдруг раздается звонок. Вы думаете, смотря на телефон. Так, ничего страшного, я сейчас быстренько за две минутки отвечу, и все. Как только вы взяли телефон и начали разговаривать по телефону, все, ваш мозг так не считает. Отвлечение на телефон – это внешний отвлекающий фактор. Вокруг нас полно отвлекающих факторов, которые в сочетании с современными методами труда и рекомендациями быть всегда включенными, сильно снижают вашу эффективность и продуктивность вашей работы. По результатам одного из исследований, отвлекающие факторы от офисных сотрудников постоянно говорят о том, что они работают в среднем, всего лишь два часа в день и лучшим инструментом контроля это отключить все возможные уведомления все отвлекающие факторы когда вы сосредоточены на своей работе так вот эти исследования показали что из восьми часов времени офисные сотрудники переключаются э, и теряют два часа в день результаты другого исследования показали о том что потребуется время на возвращение к первоначальной задаче после того, как вы переключились, порядка 30 минут. Представляете, вы вообще даже можете к ней просто не вернуться, потому что увлеченные следующим отвлекающим фактором, вы потеряете нить событий. И вы не сможете вспомнить, над чем вы работали. Так вот, отвлечение для мозга это ручной тормоз, за который вы хватаетесь, едва только разогнавшись. Если рассмотреть ситуацию подробнее, то для того, чтобы выйти на пик эффективности в любой работе, нашей психике необходимо примерно полчаса. Вы работаете, набираете обороты, погружаетесь в вопрос и переключаетесь. Так вот, чтобы вернуться туда, вам потребуется еще полчаса. Представляете, какие потери времени. Каждый раз, когда вы пытаетесь начать работу заново, вам приходится заново активировать миллиарды свежих, недавно созданных нейронных связей некоторые из которых могут в любой момент исчезнуть устраняем препятствия для личной эффективности поглотители времени поглотители времени это хронофаги хронофаги это используется греческое слово кстати в результате еще одного исследования был подготовлен расчет согласно которому среднестатистический офисный сотрудник эффективно работает примерно всего лишь 2 три часа из восьми, которые он проводит на рабочем месте. Остальное съедают время поглотители. Один из терминов в области управления временем это хронофаги, обозначающие любые отвлекающие объекты, мешающие или отвлекающие от основной деятельности. Хронофаги могут быть одушевленными или неодушевленными. Наиболее распространенные хронофаги это нечеткая постановка целей, отсутствие приоритетов в делах в том числе. Термин хронофаги образован от греческих слов хронос время и фаг пожирать. И дословно переводится как пожиратель времени. В процессе курса мы рассмотрим их подробно. И начнем мы с вами с э, такого интересного поглотителя времени, как ваши коллеги. Казалось бы, неужели коллеги являются хронофагами? Именно от кого необходимо защищаться и как это сделать? Мы поговорим о работе, и это коллеги. Помните, как это было раньше, вы сидите на работе, к вам подходит коллега и начинает болтать или предлагать: пойдем попьем чайку, сходим к кулеру или пойдем покурить, это многим знакомо. Сейчас вы не так работаете, но есть звонок, можно позвонить, слышишь звонок, отвечаешь, о, привет, как дела, что делаешь, как ты. И это, как только вы переключились, помните, это очередное дергание ручника, ведь только вы разогнались. Только вы собираетесь погрузиться в работу отстаивайте набираете скорость заново вам приходится переключаться по одной простой причине что эти коллеги которые отвлекают вас да они просто-напросто не хотят работать что это значит это значит следующее что когда человек вам звонит во время рабочего дня или пишет и звонят и начинает вещать про свою личную жизнь проблемы ситуацию в мире и про самые актуальные новости вам просто нужно сказать слушай все это здорово, интересно, но я сегодня до шести занят. Или смогу тебе перезвонить, когда у меня будет перерыв. А если вдруг не перезвонил, набери мне шесть, и я с удовольствием с тобой поболтаю. Странно, но почему-то в свое свободное время вам никто не звонит. Не нужно заставлять, не нужно говорить, что я не буду с тобой работать. Просто скажите, я позвоню не после шести, но после работы люди обычно не звонят. Они звонят поговорить в течение дня. Чтобы не работать, это типичный пример, как встраивание одного действия может дать вам уже очень хороший результат. Друзья, наши друзья, как и мы с вами, они тоже оказались в новой ситуации, но в разных условиях, потому что мы в разных компаниях работали. В каждой компании был свой ритм жизни и уровень нагрузки, а также с разной скоростью работы самих компаний. К сожалению, друзья тоже периодически могут съедать наше время. Скорее всего, вам знакомы такие ситуации, когда вам по просьбе друзей приходилось что-то делать, хотя вам на самом деле этого не очень-то хотелось сделать. Просто поговорить, пожалеть, выслушать и так далее. Дружба – это святое. Но надо помнить о том, почему мы работаем здесь, для выполнения своей работы. Работа – это не только результат, который от тебя хочет руководитель. Это не постоянные совещания, но и способ выжить в этих непростых кризисных условиях можно сказать с уверенностью находиться дома на карантине работая гораздо лучше чем на карантине и без работы хронофагов которые постоянно нас сами отвлекают это наши любимые родственники Сейчас вам как никогда легко привести пример из своей жизни, когда семья стала играть гораздо большую роль в жизни, так как мы оказались в одном пространстве. Это самые близкие люди, но в то же время и самые большие поглотители времени. Они могут и так и так стараться сделать так, чтобы вы что-то сделали, но дело в том, что эти ситуации вас угнетают. Когда вы посчитаете, сколько вы убили время, постоянно отвлекаясь на возникающие сиюминутные просьбы ваших родственников и во что вам обходится такой человек час, вы поймете они здесь ни при чем. Они, это вы, не смогли научиться защищать свое время. И поэтому задание номер 12: выстроить отношения с родственниками на принципе взаимоуважения, понимания занятости каждого члена семьи. А говори время отдыха. Не забывайте о том, что вам нужно научиться говорить нет. Просто говорить нет. Без защиты своего времени, причем жесткой, вам будет сложно что-либо успеть. Поэтому вы обязательно нужно встраивать и отрабатывать такую систему, заранее продумывать, как говорить нет. И если вы начнете объяснять свое нет, оно не сработает. Например, нет, я не могу. В ответ. А, тогда когда ты сможешь? Давай через полчаса, например. Через полчаса я тоже не могу. Ой, а когда? Давай через час. Давай, давай вечером, да, через пару часиков. Друзья мои, это не сработает. Вот вам очень просто, что нельзя использовать оправдание в процессе того, когда вы говорите. Нужно помнить главный принцип. Как только вы начинаете оправдываться и объяснять, почему нет, вы сразу загоняете себя в угол. Это относится к любой ситуации. Кстати, в том числе и к личной жизни когда вас пытаются использовать и заставить делать то, что вы реально не хотите. В ответ на ваше оправдание другая сторона сразу находит обходные пути, чтобы преодолеть все возражения. Чтобы вы не сказали, например, «Я не поеду на дачу» или еще что-то, потому что как только вы ответили «Почему?», вы проиграли. Нам нужно научиться говорить и использовать универсальный ответ. «Потому что не хочу». Когда вы отвечаете по-другому, вы даете им лазейку. Например, у меня были другие планы. Какие? Лучше говорить просто. Я не хочу. На любые возражения, типа, у меня нет времени, последует хорошо, а когда у тебя будет время? Они всегда найдут логический обход. Я не хочу. Это очень сложно что-то возразить. Но, друзья мои, всегда нужно помнить следующее. Потому что мы подвержены с вами манипуляциям. Манипуляции с разных сторон. Поэтому лучше всего отработать это на родственника. Это самая сложная группа. Стартуйте с более этого варианта. Когда вы начнете защищать свое время и говорить нет любым попыткам его использовать, первая реакция будет возмущение. Ведь люди привыкли к тому, что вы постоянно говорите да. Привыкли вам манипулировать. И как только стандартный метод перестанет работать, это вызовет у них возмущение. У ваших окружающих есть стандартная зона комфорта. Они точно знают, что что они скажут, вы сделаете, иначе они вам скажут, ты нас не любишь. Вы сделаете все, чтобы они вас простили. Но вас будут пытаться всеми способами затащить обратно в свою зону комфорта, применять новые способы манипуляции, но через какое-то время привыкнуть и начнут сами решать свои проблемы. Ситуация может повториться несколько раз, 5, 7, 10 раз. Но это не означает, что людям станет нравиться ваше поведение. Они просто привыкнут, что у вас есть свое время и вы его защищаете дети конечно же если вы работаете дома то все расписание должно быть подстроено под детей маленькие дети если дети маленькие то конечно когда дети спят тогда мы и работаем или когда они проснулись и кто-то из ваших близких помогает вам работать еще есть альтернативные варианты, много разных игр, которые можно предложить им для того, чтобы они что-то во что-то поиграли. И вот так мы можем набрать некоторое время. Чуть постарше дети, просто объяснить, папа или мама работает. Конечно, ни пятилетней, не семилетней дочке не объяснишь, когда она заходит тебе обнять. Это приятно. Но обнявшись, вы снова продолжаете работать. Вводя четкие границы, что вы работаете, что у вас есть представление о том, что вы регулярно занимаетесь делами, это важно, и дети со временем начнут помогать, понимать. Я уверен, что вы уже смогли наработать какую-то свою собственную практику.